Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев, и мы заметили здесь за собой небольшое упущение в том, что мы особо не занимались никогда жилым комплексом «Морская симфония», и не занимались мы, потому что не думали, что он вырастет вот в то, что он на сегодняшний день есть. Это комплекс, где, по сути, самый, наверное, большой бассейн. 500 квадратных. 500 квадратных метров Это комплекс, в котором действительно комфортно жить Потому что здесь есть огромное количество Спортивных и детских площадок И это ФЗшная изначально стройка Которая достроилась и на сегодняшний день Здесь есть огромное количество вторичных предложений Ну как опять же огромные, там порядка 40 Наверное их в общем в целом здесь есть Но они постоянно там обновляются И мы решили плотно им позаниматься Выделили значит специалиста Который изначально был отделом продаж Здесь еще при застройщике И на сегодняшний день мы решили вы. Быстрые здесь продажи именно на вторичном рынке. И Илюха у нас ответственный по нему. Он уже собрал порядка 40-30. Ну, почти 40. Почти 40 предложений на вторичном рынке. Сегодня некоторые из них мы вам покажем. Просто знайте, что их здесь больше. И если вы хотите продать квартиру в Морской симфонии, то знайте, что мы готовы ей позаниматься, потому что нам он очень интересен, и мы а, готовы взяться за эту работу. Давай, наверное, вкратце расскажем про сам комплекс, что он из себя представляет, а потом уже пойдем смотреть... Показывает. Наверное, нужно сначала сказать, где мы находимся, потому что, возможно, люди, которые впервые попали на этот канал, а их за последнее время много таких, которые yeah. впервые попали, расскажем, что мы находимся в Адлере, мы на самом езде. В Адлерском районе. Курортный городок. До моря здесь, если по прямой, 400 метров. Если идти пешочком в обход по всем переходам, то метров 700 занимает путь 10-12 минут. Про комплекс. Закрытая территория, 4,5 гектар земли. Да, въезд здесь исключительно по брелку, то есть вы просто так сюда не зайдете. Есть охрана и есть еще обособленные зоны, на которые можно попасть. Но я тебя перебил, извини. Ну, это как всегда, я к этому привык. Да, нормально. Так, на территории у нас на сегодняшний день уже действует магазин «Перекресток». Один из самых крупных в Сочи, с зеленым флажком. Кто живет в Москве, знает, что это такое. Кстати, второй такой будет в Альпийском квартале. Угу, большой. Большой, да. Где есть, в принципе, все разнообразие. Ну, сам по себе, просто комплекс большой. И он требует э, в, в себе действительно большой комплекс, в котором это все, э, продукты должны быть. Строительный магазин, чтобы было удобно докупить каких-то товаров, э, аптека. Ну и, собственно, в дальнейшем планируется ресторан «Новикова». Возможно, и другой какой-то будет. И другая различная коммерция в виде фитнес-центров, детских каких-то садиков частных и так далее. Так, что мы имеем на сегодняшний день? Подожди, давай еще поговорим. Мы поговорили про, про общую территорию, да, да. Про территорию. Подземная парковка. Подземная парковка, наземная парковка. В принципе, мест достаточно. Потому что здесь изначально загрузка была 40% от, от квартирного фонда. Но на самом деле в курортной недвижимости больше и не живет. Поэтому парковки достаточно по большому счету. Платная она стоит от 2,5 миллионов подземная. Дешевле, чем в альпийском квартале. Дешевле, да. И бесплатно, естественно, вот она наземная. Но ну, если вы здесь найдете место, но, опять же, э, места даже места места, вот сейчас да. мы находимся, вот прямо перед подъездом есть там, например, место здесь, ну, как бы машину поставить можно. Опять же, если вы хотите, чтобы машина у вас была там под навесом зимой, или чтобы дождь там ее не, там, град, может быть, когда-то там пойдет, чтобы ее не побило, то у вас есть возможность либо арендовать, либо купить. Мы с тобой э, очень как-то быстро отошли от темы, где мы находимся, потому что мы сказали, курортный городок на Опять же, сейчас люди, возможно, смотрят с Красноярска, Новосиба, они только присматриваются к недвижимости Сочи. Расскажем. Да, Давай расскажем просто, что это Адлер, здесь у нас есть там, все магистрали, и вот отсюда. Да, здесь, во-первых, очень удобная развязка, потому что мы можем развернуться и уехать как в сторону Красной Поляны Сириуса, так и в сторону Сочи. Это как раз серединка между Сириусом да. и Центральным Сочи. Во-вторых, здесь есть такие объекты знаменательные, как Океанариум, Дельфинарии, буветы там и так далее до них идти и, и санаторий, южный, санаторий южный до них идти отсюда минут 20-25 собственно там вся парковая зона практически 20 гектар и вот отсюда даже хорошо видно вот лесочек вот этот это парковые зоны где в принципе есть аллеи можно спокойно с коляской прогуляться без всяких проблем самое одно из преимуществ то что здесь аэропорт 10 минут очень удобно вы прилетели сразу сюда приехали причем можно не обязательно пользоваться машиной и такси. Здесь есть остановка, ласточка. ласточка. Да, здесь остановка, от которой идти также минут 20-25. Собственно, прям в курортном городке. Железнодорожный вокзал Адлер также недалеко. Так, ну и если вы предпочитаете такой комплекс для ПМЖ, здесь очень удобно. Здесь есть в Кудепсе школа-садик. И есть в Голубых Далях также четыре остановки отсюда. Также две школы и два садика. Uh -huh. У меня у дети туда ходят. Я тоже здесь живу, кстати. Поэтому этот комплекс, наверное... Поэтому, не... собственно, он им и занимается. То есть это не просто так. Да. Давайте расскажу по территории, что есть. Здесь, в принципе, концепция город-городе. Здесь можно приехать сюда и как в отеле Турции отдыхать, не выходя. Ну, не М совсем, потому что не будет обслуживания внутреннее. То есть да. тебе не будут приносить номер. Но именно номер. объект инфраструктуры достаточно. Но есть Delivery Club. Есть. Можно всегда вызвать пиццу, алкогольные да. какие-то себе коктейльчики. Даже кофе можно заказать, вам привезут. Но, естественно, чуть не на ресепшн вы позвоните, а в службу доставку. Да. Начнем с жемчужины, про которые Максим сказал. Это у нас 500-метровый. Бассейн. 500 квадратных метров А то сейчас Давай, 500 хорошо. метров скажут Там, вот... кстати, есть свой бар и лаунж-зона с кальянами Кто предпочитает? Такой отдых Также есть баскетбольная полноценная волейбольная площадка вот она, Кстати, здесь. она свободна, можно приходить, играть спокойно Воркаут-зона Это вон та дальняя и есть еще воркаут-зона под еще, нами Тренажерная прямо фитнес под открытым небом Также детская площадка здесь есть одна И между каждым корпусом еще по детской площадке Там уже мини Ну мини, да, такие Далее у нас там есть еще футбольное поле. и Теннисный корт. Тоже, кто любит, в принципе, бизнес класс они предпочитают играть в теннис. Вечерком. Он, кстати, находится в теневой зоне, там есть лес. И вы не под палящим солнцем этим занимаетесь. И самое главное, что мячик не улетит еще. Он может улететь на самом деле, потому что там, ну как, метра на три забор. Но если он улетит, он улетит уже на Ленина. На дорогу, да. Да. Блин, так прикинь, вот ты едешь на машине так тебе мячик Ну, ну там лес защитит Ну, да. ну ух, плют, маловероятно, он... что так пройдет да, Но он он это успеет. не суть а, На самом деле, сам по себе комплекс Хоть мы раньше им особо не занимались Сейчас он действительно выглядит очень конкурентоспособным Потому что это полноценный инфраструктурный но ну, его можно назвать бизнес-класс Потому что внутри есть Наполнение вообще все, что вы хотите. И сам по себе комплекс э, по отделке внутри очень хороший, с хорошими окнами, с хорошими фасадами. И Я думаю, что если вы проезжаете и вообще были в Сочи, то вы его точно видели. Это визитная карточка вообще застройщика, застройщик Air Group, который построил такие знаковые объекты как Гранд Рояль сейчас в процессе, да, где будет Редисон гостиница. У нас mm -hmm. единственная, кстати, коллекция. Редисон коллекция нет, есть коллекция да. еще, в... но я Это, имею в виду, которую можно купить, купить Которые да? можно да? купить, да, совершенно верно. То есть, как Макс сказал уже, построен по ФЗ-214 со всеми нормами. Четыре монолитных, получается, у нас вышки по 21 этажу. Угу. Также есть продажи пинхауса, кому интересно. Доступные продажи Ну, по ценам это уже, да, вы еще, там в дальнейшем снимали. уточните. Да. И да. на самом деле морская симфония, она вообще делится на две очереди. Мы сейчас с вами говорим про вторую очередь. В первой у нас тоже ну, есть предложение. Олимпиады. Она отличается по инфраструктуре, там нет бассейна, там как бы очень крутые детские площадки. По сути, все плюс-минус то же самое, но видно, как они отличаются. По сути, это архитектура одного комплекса. Это морская симфония 2, это морская симфония 1. То есть у них абсолютно там разные ä, платежи по управлению, у них разные платежи вообще по всему и инфраструктура внутри. Но бассейном, например, они могут пользоваться, но за дополнительную плату. Я, кстати, могу озвучить, сколько это стоит. Для собственников бассейн в этом году бесплатный, в возможно, будет платный, потому что он выведен под коммерцию. А так полторы тысячи весь день пожалуйста В принципе неплохая цена на самом деле во многих комплексах сочи есть большая проблема с обслуживанием бассейна и далеко не каждый застройщик готов делать его бесплатно потому что это ложится на управление и на управляющие платежи. Короче, как да, а они на самом деле здесь особо и не живут. Многие, кто покупали эти квартиры для сдачи, кто-то просто как вложение денег, кто-то для отдыха. И, например, в январе платить за бассейн они не особо хотят. И в Сочи вот такая история происходит, что люди, ну, именно управляющая компания выделяет обслуживание бассейна в отдельную платеж и делает его плотным. Поэтому, собственно, здесь мы видим такую историю, что собственники могут ходить сюда абсолютно без всяких проблем. А если вы приходите со стороны, то это будет полторы тысячи. Sorry за такое длительное вступление. Мы просто хотим рассказать вам изначально про инфраструктуру самого комплекса, а потом уже пойти смотреть предложения, которые здесь есть. Мы все с вами не посмотрим, посмотрим просто некоторые основные. Но если вы хотите получить какую-то более подробную информацию, вас интересует какая-то определенная площадь, под какие-то определенные задачи, под сдачу, например. И, кстати, под сдачу не всегда а, вы докупить например там две однокомнатные квартира можно купить например одну большую Но тут нужно именно всегда рассчитывать поэтому вы можете обратиться к ли он уже вам это все даст в более подробном варианте давай наверное быстро про планировки расскажем и уже да, пойдем или функциональные планировки есть студии они все кстати с видом на море все, с все квартиры с видом на море да, есть студии 32-34 квадратных метров есть однокомнатные, но их всего 4 квартиры, потому что в каждой вышке по одной квартире однокомнатной. И двухкомнатные квартиры. То есть это либо пицца, либо пол полноценная. Ну, мы сейчас зайдем и покажем. Да, пойдемте, наверное, уже будем смотреть Как это все выглядит И еще раз повторю, если вы вдруг Являетесь собственником квартиры в морской симфонии И хотите ее продать, то ссылки Для вас будут указаны внизу в описании Обратитесь к нам, мы расскажем, на каких условиях мы работаем И также, если вы хотите купить То, соответственно, у нас собраны здесь хорошие Предложения. Вообще, на самом деле, собраны Все предложения, мы их вам все предложим Поэтому пойдемте посмотрим, как это все Выглядит и дальше уже Поговорим о ценах. И пока мы идем Мы с вами видим, ребят, в действии все тренажеры, как вы видите, в действии задействованы. То есть достаточно много людей, кто пришел сюда. Хотя это, в принципе, 12 часов дня сейчас. На жаре народ занимается. А здесь у нас расположился бассейн. Вот так он выглядит. Там музычка, бар, красивые девчонки в купальниках. То есть все, как положено, здесь есть. Опять же, действительно, Триггером для сдачи, если вы, например, покупаете эту квартиру, будет являться наличие бассейна. Очень много людей хотят приехать в Сочи и иметь альтернативу. То есть у вас есть море, а есть вот такой вот бассейн. Он прям хороший, большой Ой, и да? качественный. Поэтому на сдачу морская симфония действительно пользуется спросом и окупаемость здесь вам посуточно гарантирована. Вот. Но можно это все еще сдавать в длительную, вне сезон, и такую получить комбинированную сдачу пассивного дохода. В общем, вот основной вход. Есть еще вход с третьего этажа. Пойдемте просто посмотрим, как это все выглядит. У нас здесь значит тактильная плитка, строительный материал, потому что ремонты идут. С левой стороны консьерж. И прямо мы проходим с вами к лифтам. Вот так это все выглядит. Пойдемте повыше, просто покажу, как выглядят места общего пользования там. На примере 11 этажа покажу, как выглядят места общего пользования. К сожалению, во многих квартирах идут ремонты, поэтому строительный материал мы увидим много где. То есть это у нас основной лифтовый холл на три лифта. Здесь значит, есть грузовой лифт, тоже грузовой и вот такой формат. И сами по себе холлы выглядят вот так. Везде одинаковые белые двери, красивые и вот такие я не знаю, цвета может быть темной морской волны, а, стены. Действительно аккуратным освещением, ну выглядит все неплохо. И вот эти все квартиры смотрят у нас на море. На каждом этаже есть вот такое помещение, мы туда не можем попасть, кондиционерный. То есть мы не увидим с вами ни одного кондиционера, который будет висеть на фасаде и соответственно не портится сам облик здания. Очень крутое правильное решение, то есть трассы выведены внутрь квартиры с каждой вот зоны. Пока Илюха снимает фотки для нашего сайта, просто посмотрите, какой вид отсюда открывается. Я даже сейчас встану с этого кресла. Как на нем замечательно наблюдать за закатом. Ну и вообще, в принципе, за панорамой. Как вам вид вообще? Мне кажется, очень крутой. Отсюда, кстати, видно все парки, про которые мы с вами говорили. Вот один из них, можно там прогуляться вся инфраструктура курортного городка и перестраивающиеся э, ранее принадлежащие Адлер курорты гостиницы, то есть фрегат, волна э, мане и еще не скучный сад у нас строится по левой стороне это все находится в этой части и здесь у нас есть вот такая квартира да, какая на площади? Да, квартира у нас на 20 этаже это получается предпоследним, выше только пентхаус фактически это у нас пентхаус 34,4 квадратных метра полностью готова для проживания под сдачу Укомплектована мебелью, техникой, зеленью. Цена ну, ее 16,5 миллионов. Да, и мы можем сразу сказать, что она как бы сдается. Она на сегодняшний день ну, вот а приносит мы, пассивный доход. Сейчас мы сейчас вот... просто находимся в окне, чтобы снять эту квартиру сейчас и показать вам. Сейчас да, как раз-таки окно через полчаса сюда заселяется. Да, здесь, значит, у нас двуспальная кровать, замечательное кресло. Нужно поправить атаманочку, чтобы люди приехали сюда, которые будут здесь снимать. Значит, здесь вы можете спать, плюс еще поселить какого-то дополнительного человека на вот этот раскладной диван. Есть минимальный такой шкафчик, где можно разместиться. Обеденная зона. И здесь у нас расположена такая небольшая угловая кухня. Здесь у нас есть холодильник. Варочная панель. Варочная панель. Здесь микроволновка у нас спрятана. Ну, такой, знаете, вариант конкретно вот под сдачу. И для ПМЖ точно. Да, и здесь у нас вот расположился вот такой вот... Санузел. Слушай, ну ты говоришь не для ПМЖ. Почему не для ПМЖ? Она, в принципе, и для ПМЖ подойдет вопрос, сколько у вас человек вдвоем здесь можно спокойно жить. Ну, конечно, конечно. Учитывая, что вы все равно будете в Сочи, вот очень многие сравнивают Сочи с другими городами, Екатеринбург, там, Челябинск, Красноярск, говорят, да как в этом можно жить? Вот в Сочи дома в основном никто не находится. Даже в 17 квадратах живут люди из нормальной Потому что ты пользуешься в основном инфраструктурой, где ты постоянно гуляешь. У меня очень много знакомых, которые изначально раньше так думали, что да как я буду жить, потом купили себе какие-то маленькие квартиры и говорят, да я в ней вообще не нахожусь, я прихожу туда только спать. Ну, вот ты себя даже можешь привести в пример. Ну, я дома нахожусь, да, там после 9 вечера. Ну, бывает, конечно, и раньше, но. Если вот есть нюансы люстра, что вот по росту. Например, но она 4 Она вот тут регулируется, да? Да, она тут на звеньях висит, поэтому можно ее поднять. Это вообще меньшая проблема из-за того, что есть. А мы, в принципе, посмотрим. Еще в черновом такие же квартиры, они есть. Они начинаются от... От 8 миллионов 700 на первых этажах. Но это будет черновая. То есть это вы, в принципе, нет. ее можете сделать как вам угодно. Если вы не обладаете бюджетом 16,5, то то вы можете сделать такую же квартиру, она также будет сдаваться. У нее, конечно, не будет открываться такой вид. Она может быть менее ну, по стоимости самой Можно аренды. просто для сравнения сказать, что вот такие черновые на подобных этажах, 18, 19 20, будут стоить порядка 13-14, иногда 15 миллионов. То есть на ремонт здесь, ну, миллион-полтора-два, в зависимости от того, из каких материалов вы будете делать и кто будет делать. Но в целом предложение хорошее. Да. Э, наша самая главная задача вам сегодня просто показать, что здесь вообще есть А Вы опять же помните, что у нас здесь порядка 30-40 предложений В зависимости от того, когда вы обратитесь, есть И, То есть скомпоновать для вас предложения, которые вы э, будете рассматривать для сдачи, для ПМЖ или еще для кого-нибудь У нас возможность есть В общем, это была студия, 34 квадратных метра На самом деле, когда в черную в нее заходишь, вообще не понимаешь, какое можно спланировать Она окажется маленькой а когда она уже в чистовых материалах совсем-совсем, она маленькая совсем не кажется, как минимум вот даже по проходу между кроватью видно, что вот спокойно это, да, можно пройти. Перед кроватью прозрачную матовую перегородку. Да, это то есть... и спальная зона. Без всяких проблем это можно сделать. То есть планировки есть разные, так что, господа, идем смотреть с вами следующую, будет черновая, ну и вообще сегодня пробежимся про комплекс. Вот, для примера, точно такая же студия, только в черне. Она, естественно, дешевле, да, и здесь, как вы видите, изначально стояла перегородка, которую снесли и сделали там панорамное освещение. На самом деле она будет смотреться больше, когда в ней будет света больше, потому что здесь полностью панорамное окно, вот такое, и вид на зелень. Как вы помните, здесь стояла кровать, но вот э, в черновой, <сосы> ты вот смотришь, она прям кажется Сеньше. сильно меньше, да. Да, да, да. А вот на самом деле, вот такой оптический обман. Так, еще раз, 12 этаж, 34,4 квадратных метра, 11300 срочная продажа. Да, это действительно очень крутая по цене квартира, э, потому что она видовая, вот, как бы там вид на море, видите, да? Ну, камера засвечивает, но там есть, вы только что видели. И вот. зелень. И зелень. То есть, не, <сосы> ладно, я покажу сейчас еще раз. Здесь вид на море, зелень, и скоро мы увидим перестройку пансионата Знания, или санаториум, как правильно называется, то есть он будет круто подсвечиваться, то есть вид будет с каждым годом все лучше и лучше и лучше из окон. А вот, в принципе, футбольное поле и теннисная вот эта вот площадка. То есть, принципе, Кстати, говорим про шум, сейчас мы стоим в квартире, Ленина загружена, никакого звука абсолютно. Замолкаем. На самом деле даже с открытым окном то и то не сильно слышно. Вот. Еще про коммуникации. Давайте просто мы так с вами говорили про кондиционеры и про все остальное. То есть вот здесь заводится горячая холодная вода, трасса кондиционера, электрика, интернет и в общем пожарная сигнализация еще. Это санузел выглядит небольшим, а здесь была зона кухни. Но в черне она выглядит сильно меньше вообще по-другому. Да. В общем самая минимальная цена еще раз это 8 700 на первом этаже. А срочная продажа с видом на море это вот 11300, господа. Но ну, есть, например, такие же квартиры с полной стоимостью в договоре, будет 12 миллионов стоить. Это для тех, кому важен вот... кому важно. момент. Да. Это вот такая 11300. Идем дальше, это не все. Я хочу обратиться к нашим любимым комментаторам, передать вам привет сначала. В общем, здесь я живу 4 года и ни разу не слышал запаха. В какое бы время, какие бы ветра, в какое бы время года. Никогда не пахло. Я вам расскажу, пахнет в метрах 200-300 отсюда, когда вы едете по улице Ленина на автомобиле. Вы захватываете вот этот воздух, воздухозаборник, и когда через три секунды подъезжаете к Морской симфонии, вам кажется, что пахнет возле... Но вот здесь вот я сколько здесь ни разу не было запаха. Ни разу. Линь, на самом деле, линь. просто, если есть среди зрителей этого канала собственники Морской симфонии, напишите, пожалуйста, в комментах. Чувствовали ли вы? Чувствовали ли вы вообще когда-нибудь запах здесь? Или слышали, правильно будет сказать? Ну, да, да. Вот еще одна квартира, полноценная, двухкомнатная. И сколько здесь площади? А, давай, прежде чем говорить площадь, скажем, что она на завершающей стадии ремонта еще есть какие-то материалы, которые валяются пыльно. 65 квадратных метров. 65 квадратных метров. Цена ее 28 с половиной. Угу. Это 438 за метр квадрат. Ну, такую же черновую можно купить за 16. Вот и выбираем. Как бы разница, то есть миллиона. можно 13,5 миллионов сэкономить, ремонт вообще такой сделал. Короче, мы с вами находимся, давайте, наверное, все-таки начнем именно от входной двери. С левой стороны у нас проход идет в детскую комнату и по пути у нас встречаются два санузла. Первый санузел с душевой кабиной вот так выглядит, тут уже установлена ход-поинт, аристон, стиральная машина. Здесь у нас санузел выглядит вот так и детская с двумя раздельными кровати, То есть их можно соединить, можно их раздвинуть. Везде есть гардеробные зоны. Очень прикольно. как бы. Она небольшая, но тем не менее поспать здесь можно. К сожалению, если, например, убрать одну из кровати, то можно здесь сделать для ребенка еще рабочую зону. То есть он здесь будет еще... Ярочную я кровать поставить, если двое детей. Да, здесь, вот, как Илюха сказал, еще квартира находится в стадии завершения ремонта. Здесь еще вот прихожий такой шкаф, который мы, к сожалению, открыть не можем. Кухня у нас здесь. Встроенная техника Bosch. Здесь еще где-то должна быть стиральная посудомоечная, Видишь, как с первого раза открыл, попал. Mm -hmm. Вот, она тоже Bosch, а, И варочная поверхность у нас тоже Бош. Такая небольшая гостиная, но тем не менее, ее можно все расстелить и положить сюда дополнительного гостя, который вдруг узнал, что вы живете в Сочи, приехал и говорит, вот все, не, там ну, братан, не, вот не виделись. Дырец. После Дубая здесь все время, конечно, небольшая. На самом деле, такой огромный диван на пятерых человек имеется в виду посидеть посмотреть хороший футбол плазму, да поиграть можно на приставке на самом деле диван вместительный на человек можно спокойно. и сюда кстати телевизор можно спокойно больше поставить потому что под него здесь рамка ну можно больше короче воткнуть и повесить его на в общем это основная родительская спальня с двуспальной кроватью небольшие такие зоны гардеробной только телек сюда вот, маленький влезает. телек да к сожалению влазит только маленький либо он будет выпирать но на самом деле телек вот а у все? меня он висит я Нет, его не ничего. смотрю вообще. Чисто так. В любом случае, даже я. когда ты засыпаешь на кровати, ты смотришь через телефона, там YouTube или еще что-нибудь. Ладно. Надеюсь, Кстати, правильное решение то, что дует из изголовья. Здесь уютно. Да. Такое, прям, Но это еще не все. Вот это очень штука крутая. Это собственная такая мини лаунж зона, террасочка, балкон застекленный. В общем, смотрите, здесь можно книжку почитать вечером спокойно посидеть с друзьями пообщаться и посидеть, вино попить с видом на море. Вот так это все выглядит. Очень неплохо или здесь сделать рабочую зону. А Вид на море, зонушку за коленку. Ну вот ты сидишь, значит, здесь, она здесь, и ты вот так вот ее за коленку так чик-чик. Ну да, трогаешь. Ну прикольно. Вот. А, значит, эта квартира еще раз стоит 28,5 миллионов 65 квадратных метров в ней. И можно такую же купить за 16. Просто наша задача показать вам, как она планируется. Я попробую вот мне ну, там мешает, к сожалению. Не откроем. Ну, в общем, вот здесь бассейн. Откуда мы с вами начинали. Вот. То есть из самой квартиры здесь вида на море нет? Есть и раз с балконом. И при этом неплохой. Отлично. Самое главное, что он лучше, чем просто вид, то здесь еще и можно посидеть с винишком. Да. И с шампанским. И фужеры здесь еще разные. И эту квартиру можно для семьи, например, сдавать. Как в длительную, так и в посуточную. Но она прям хорошая. Но ну, можно сэкономить 13,5 миллионов. Вот этот ремонт можно сделать в порядка 4-5. Вот 17,5 оговорочка пройдут 12,5. Это 28 50, 16. 12,5. 12 ну, короче, можно сэкономить, если есть в этом желание. Теплые полы также здесь развести. Но если не хочется заморачиваться, хочется сразу купить, то, пожалуйста, без всяких проблем, покупайте эту и живете в ней. Но она очень приятная, правда. Уютная квартира, хорошая. Даже без освещения. да. -да. Все по-человечески. Идем дальше. Чтобы вы не думали, что все квартиры у нас представлены в одном только корпусе, то мы перемещаемся по ним и снимаем видео из разных корпусов. Так что вы видите квартиры с разных точек самого комплекса. Ну и по нему действительно приятно гулять. Он достаточно зеленый. Вот здесь еще есть такие растения, цветы. Это все в дальнейшем разрастется и будет выглядеть еще круче и круче. Вот ну, так выглядит обратная сторона. Вот сама по себе морская симфония. И как вы видите, и здесь есть парковка, и там есть парковка. И детские площадки, и виды. И кто-то вот даже в Ferrari себе еще красную купил. И почему-то она запаркована не на нижней парковке. Вот. А на Ferrari может выгореть салон. Мне очень интересно, что будет делать этот человек, когда у него выгорит салон, где он будет его восстанавливать. Но Феррари, как вы видите, из Красноярска, вот, так что Красноярская ценят этот комплекс, любят и приезжают сюда на Феррари, паркуются вот на два парковочных места сразу, такая история. А вот одно из лучших предложений на сегодняшний день, наверное, даже самое лучшее по цене и функционалу этой квартиры, так называемые пиццы, расскажи, пожалуйста, на нее. Квартира Пицца 57 квадратных метров, высокий 18 этаж, обратите внимание, панорамное, остекление. Прямой вид на море, причем сторона закатная, да, в том, у нас получается лицо. на Сочи. А, а, так а? как далее мы будем говорить с вами про планировки, давайте я просто вставлю вот это видео. Это такая же квартира-пицца. Одна из планировок здесь она распланирована в однокомнатную квартиру. Вот здесь вот на этом месте должна встать в дальнейшем кухня. И вот такая вот большая здесь есть гостиная, которая с раскладным диваном. Но именно эта квартира планировка однокомнатной квартиры с панорамным окном и отдельная спальней. Сейчас вы это все увидите. Отсюда открывается вот такой вот замечательный вид на закат. Действительно потрясающий. Вот, как вам? Видно море, солнце. Действительно, ну, хороший такой э, гармоничный вид. И панорамное, конечно, остекление самой квартиры, самого комплекса, дает такую возможность. Вот здесь вот размещается стол на четырех персон. Э, диван, как я уже сказал, раскладывается. Здесь есть балкон. И, в принципе, вот эти планировки, их можно распланировать в двухкомнатные. И чуть позже мы поговорим с вами именно в черновой квартире, в которой мы сейчас и находимся, про то, как это сделано. И вот такая вот размера спальня. На самом деле их здесь такого размера, можно сделать две спальни и еще и уместить гардеробную. Планируется она, в принципе, здесь три из варианта, но два основных. Либо это отдельная спальня, небольшая, крупная не гостиная, либо мы здесь выделяем спальню номер раз, спальню номер два. При этом сносим вот эту стену. У нас получается вторая спальня также с панорамным остеклением и с видом Ну, особи. давай покажем, может, тогда сразу, чтобы люди видели. То есть вот эта перегородка, как вы понимаете, она не монолитная, она спокойно ломается, и у вас получается панорамное окно. Здесь примерно метра полтора расширяет вам площади. И вы, естественно, у вас здесь не будет большой спальни, если вы используете компоновку именно мини-двухкомнатной квартиры. У меня во фруктах точно такая же планировка. 11 квадратных метров получается спальня здесь, здесь будет чуть побольше в районе 13 то есть, если вы, например, планируете эту квартиру для сдачи Или, например, ваша большая семья сюда планирует приезжать там на отдых То мини-двушка вам вполне себе подойдет По крайней мере, все изолировано Можно здесь сделать перегородку Можно поставить мембранную перегородку, которая такая толстенькая И она звукоизоляционная Можно, конечно, из матового стекла Но мне, честно говоря, больше нравится планировка Когда у вас большая кухня-гостиная здесь И одна какая-то небольшая спальня тут но ну, да, все ну, зависит от задачи а, Давайте просто выйдем Наверное на балкончик с вами Просто посмотрим Еще прошла тут информация Что весь курортный городок планируют перестроить В ближайшие десятилетия И поставить сюда отель Место как вы понимаете действительно хорошее И близкое к морю И можно здесь разгуляться и сделать красиво Еще кстати большой очень плюс Что в квартире есть балкон да. Даже если мы уберем все перегородки Которые стоят там то она все равно балкон останется. Сколько на сегодняшний день она стоит? На сегодняшний день она стоит 20 миллионов рублей. Это 57 квадратных метров, если пересчет на квадратный метр 350 тысяч за метр. Да, если мы говорим с вами про жилой комплекс фрукты, то там то же самое, только без бассейна. Ну как бы спортивные площадки там, конечно же, есть, но комплекс чуть-чуть другого класса. Ну и до моря формат 2 километра, здесь чуть Чуть меньше. Ну, <свят> <свят> <свят> ну вот, да. <свят> <свят> еще по планировке мы с вами не поговорили. Мы показали только вам жилые зоны, да, то есть, еще раз. Здесь три световые точки. Раз, два, три. По сути, можно здесь сделать вот спальню туда, спальню сюда. И кухня-гостиная у вас будет перетекающая вот в эту зону. То есть вот от сих до сих с выходом на балкон, у вас будет ну, кухня-гостиная. Добавлю, что ты сказал, что 57 квадратных метров это мини-двушка. На самом деле она получается достаточно просторная, потому что есть готовые уже квартиры с ремонтом, достаточно просторные. Ну да. В принципе, если мы возьмем среднюю Россию, там двушки на ну, 50 метров, если да, такие вот старых домах, там, грубо говоря. Здесь, да и в новых сейчас таких. Да потому что здесь 57 метров при цветовой точке, поэтому здесь полноценная двушка. Ну, по современным меркам России, туда. Если мы говорим про мировые мерки, то, конечно, же, нет. Потому что ну, в Дубае, например, это была бы однокомнатная квартира, а то бы даже и студия. Но мы с вами живем в России и исходим из реалии именно российской потребности на недвижимость. Здесь вы двушку, в общем, можете сделать, и если вы ее будете сдавать, то лучше из нее как раз двушку-то и сделать. Не однушку, вот эту большую, вот с каким-то диваном, а все-таки, чтобы семья могла сюда приехать с детьми, и родители спали отдельно, дети отдельно. Это очень важно. Поэтому для сдачи вот такая квартира, ну, в районе 7-8 тысяч, наверное, в сутки она сейчас 10. будет стоить. Потому да? что комната, и сейчас студии от 5. Я сам здесь живу и сам знаю, эти цены. Сейчас вот ко мне приезжали друзья, и они могли им найти за 5 на сутки разместить. Потому что сейчас цены, ну, они выросли. Они Вся страна теперь сюда едет. Они подтягиваются уже к самой стоимости квартиры. Потому что до этого выросли цены, а аренда не успела подтянуться. Ну да. И, к сожалению, альтернатив С точки зрения за границы становится все меньше И меньше Турция просто трещит по швам И цены там точно так же поднимаются Мне бы очень хотелось добавить, что эта квартира Универсальна, она как бы отойдет Как для отдыха, так для ПМЖ Так и под сдачу да. Я сейчас не буду говорить про перепродажи, потому что на сегодняшний день Это уже не совсем актуально А вот именно под эти три концепции спокойно Да, и вот, это значит была живая зона Но здесь еще есть вот такой санузел Он раздельный, его можно объединить сделать. Можно, например, сделать маленький санузел здесь и какую-то гардеробную часть здесь. Да, да, и да. есть еще вот такая прихожая часть. На самом деле у нас есть люди, которые покупали такие квартиры, они сюда же еще и выносят гардеробную. То есть у вас получается достаточно большого размера спальня здесь. И можно сделать гардеробную, либо с входом, вот как Илья сейчас заходит. Не, можно ее прям вот так вот отсечь. Она будет вот такая большая. Она будет входная, вход оттуда, в спальню вход будет из гостиной. Но это уже дизайнеры вам тут рассчитают. Просто знайте, что это возможно и это смотрится нормально. Сейчас вы, конечно, по видео смотрите и думаете, что за там может быть или еще что-то. Да, у меня в Красноярске дом на 300 квадратов за столько же стоит. Но здесь в Сочи вы видели, что есть инфраструктура бассейна, море рядом, вся ну, Красная Поляна, аэропорт и Сириус, да. Всего этого в Красноярске, к сожалению, нет. Здесь это есть. Недвижка стоит таких денег. И она покупается, господа. Она не просто стоит, она продается. Вот есть еще одно предложение. Это 62 60... квадратных метра. На 13, так, на 13 этаже, в общем, квартира полноценная, это комнатная, с панорамными окнами, вид на море отсюда точно так же открывается. На самом деле, с этого корпуса открывается еще хороший вид на зелень, вот, как бы, ее здесь достаточно много, а многие из Сочи любят именно за зелень. И давайте пробежимся с вами по планировке, то есть, вот у нас основной вход в квартиру, выделяется здесь какая-то гардеробная зона, плюс еще гардеробная стена, и это, наверное, основная родительская спальня, либо зал. Далее у нас по ходу движения два санузла раздельные, вот так они выглядят, и здесь детская. Кажется, что она небольшая, но здесь та же самая есть стена, которую можно снести, тем самым расширив себе площадь. То есть у вас здесь еще панорамное окно, это все тоже, кстати, можно убрать, поставить сюда просто окна. Вот, то есть это разделяется, выделяется и будет нормальное, ну, по крайней мере, наверное, квадрата 4 можно за счет балкона только добавить. И здесь у нас вот такая небольшая кухня, она примерно квадратов на 12, размещается сюда гарнитур, какой-то стол и, наверное, ну, телевизор. Кухня у нас с выходом на балкон, вид отсюда открывается вот такой. Эта квартира на сегодняшний день стоит 21 миллион, но есть такая же в white с белыми стенами с электрикой. На пятом этаже за 20 миллионов. За 20 миллионов. То есть миллион разница. Но на самом деле, мне кажется, в этом бюджете можно как бы добавить миллион рублей и залезть повыше. Вид будет шире, полоски моря. Но White Box на самом деле не сильно дорого стоит. Но просто знайте, что есть такое же предложение дешевле, ниже этажом. Ну, да. на 7 этажей ниже, если быть точным. Можно рассмотреть его. Опять же, для чего вы хотите? Для сдачи, ПМЖ, отдых. Есть если для сдачи можно не заморачиваться, купить Завет. на пятом. Если да. для себя любимых, то можно выбрать 13 этап. Ну да, как бы миллион рублей в бюджете там, 21, как бы не такие великие деньги, особенно если мы живем один раз, как говорится, если кайфовать, так уж так, чтобы на себе не экономить. То есть вот вариант вам такой. Это двушка. Ну и вот, господа, мы с вами увидели некоторые квартиры, которые представлены здесь в «Морской симфонии». Еще раз давайте пробежимся по инфраструктуре. То есть здесь огромное количество детских спортивных площадок, самый большой бассейн. Внизу есть перекресток, есть строительный магазин. Вся транспортная доступность здесь, пожалуйста, рядом. Остановка «Известия» «Ласточки», то есть можно до аэропорта, до Красной Поляны добраться, до Олимпийского парка. Также выезды очень удобные. Магистраль главная улицы – это улица Ленина которая выведет вас либо в Сочи, либо в Сириус, либо в Адлер, либо на поляну. И сам по себе комплекс бизнес-класса с действительно хорошими фасадами, которые еще только обустраиваются, и коммерция сюда все заходит, и заходит, и заходит. Знакомьтесь еще раз с Илюхой, если вы вдруг его не видели когда-нибудь, его вот эту шикарную бороду, которую он иногда в своих видео оставил. Я оставили. его уменьшил, она у меня была вот такая раньше. Вот, и если вы хотите приобрести квартиру, то ссылки для вас указаны внизу в описании Также если вы хотите продать свою квартиру в Морской симфонии То знайте, что мы можем вам помочь, потому что у нас есть огромные ресурсы Которыми не обладают другие агентства в городе Сочи И мы можем задействовать их все Вот, ссылки для вас тоже указаны внизу в описании к этому ролику И еще очень важно, подпишитесь на нашу группу в Телеграме Потому что туда будет выходить информация Про морскую симфонию достаточно часто Так как предложения появляются Какие-то уходят И мы, ну, наверное, составим табличку Да, какую-то и будем, наверное, просто пустить какое-то время, да Чтобы вы видели, что здесь есть Также посмотрите предложения на сайте На нашем каталоге в WhatsApp То есть все это есть в картинках Либо свяжитесь вот с Ильей напрямую и он вам просто накидает и расскажет под ваш запрос Какие предложения есть В общем, господа а меньше слов, больше дела. Ссылки указаны внизу. Вам всем удачи, всех благ, всего хорошего и пока.